Первое, с чего начинается трудная работа неблагодарный консультанта, это аудиты. Вот у нас сейчас как раз в разработке несколько клиентов, которые хотят аудит. Ну, звонят вам, так сказать, с телефона, говорят, проведите меня аудит. И вешают трубку, пойди разберись, что они хотят. Наш взгляд на эту тему такой. То есть есть... Некое идеальное состояние, то есть в каком состоянии находится предприятия, процессы, данные, люди. Есть некое идеальное состояние, то есть какая-то идеальная картинка. И вот мы в процессе своей консалтинговой работы должны убедить заказчика, привести в соответствие его значит, не идеальной системе, а идеальной. Вот, собственно, как мы это делаем в двух слайдах буквально. У нас есть, опять-таки, своя кухня. Ну, поскольку у меня базовое образование химик, технолог, мне показалось, что вот это вот... История самая понятная. У нас есть своя таблица элементов, она на сайте, кстати, описана. Кто интересуется, можете зайти и почитать. То есть любая сложная тема в области ТАИР, организация, автоматизация, что угодно, там, индустриализация, цифровизация, у нас укладывается в такие понятные группы элементов. Опять-таки, я сегодня не буду рассказывать, я просто скажу, что у нас есть. Если вы к нам поступите на учебу, соответственно, будете учиться по этой системе, и потом будете эти элементы внедрять. То есть мы можем намешать из нашей таблицы элементов любую методику, то есть любую задачу, которую хочет клиент, мы решаем ну, с использованием нашей методологии. Да, то есть справочники, отдельные данные есть, Структуры, то есть люди, которых я рассказал, роли, есть системы автоматизации, есть технические средства, ну, например, метки на оборудовании, да, то есть когда мы паспортизацию делаем, из меток как бы не очень понятно, как она будет реализована. Показатели, ну и, собственно, документы, как итоговая такая цель этого процесса. Ну вот такими нехитрыми способами мы для заказчиков намешиваем любые сложные Проекты, задачи, курсы по обучению. То есть мы выбираем те элементы, по которым у заказчика, у клиента нет чего-то. Да? То есть это первый аудит, собственно, с которого начинаются такие первые прикидки к проекту. Да? То есть когда начинаешь разбираться, ну, выясняется, что половина из наших понятных нам элементов у него нет. Да? И задача консультанта – внедрить этот элемент, то есть настроить, обучить написать. Опять-таки в качестве иллюстрации отчета по аудиту всегда такая простая табличка. Вот элементы найдены, не найдены, рекомендуется к то есть Получается такая понятная картинка, что получит клиент с точки денег, количество вот этих вот передовых практик. Таких вот аудитов, экспресс-аудитов по направлениям, там уже много проведено, нет ни одной одинаковой компании. То есть все вот аудиты, которые мы делали, они разные. Есть компании, вот, например, у вас, знаете, да, Ульяновский, как его меня зовут. Поэтому слайдом можно сказать, что у них ничего нет, кроме документов. То есть у них есть положение, приказ, но все остальное не работает. То есть, с точки зрения консультантов, выявить такого клиента, ну, это вот, скажем, очень интересная задачка. То есть, можно сделать, что хочешь. С любого направления начинать, любые проекты предлагать. То есть, с точки зрения клиента плохо. Спресс-аудит это всегда такой кратенький отчет, в котором как сейчас, как будет, как в отрасли у конкурентов или у, наоборот у партнеров. Ну и руководство обычно, как сказать, мы же можем правду говорить, не согласно с теми uh, результатами, которые мы на таких аудитах показываем. И у нас все аудиты, ну большинство аудитов приводит к тому, что ну, давайте в отчете напишем чуть получше, ну потому что стыдно нам за нашу людей. Ну, так или иначе, это всегда полезное упражнение для нас и для заказчика понять, что же там не хватает. Это такой примитивный аудит. Других аудитов у нас я перестал считать сколько, штук 8, да, по-моему. Вот то, что я показал Паука, это экспресс-аудит. Есть аудит процессов, ну, когда рисуется диаграмма процессов, как будет, как должно быть. Аудит документов. Очень интересный, Артем расскажет, аудит базовых справочников МСИТАИР. Я вообще считаю, что все проекты неудачные, которые неудачно стартовали либо реализуются, они из-за этого, что люди просто не, не уделяют внимания данным, да, то есть как бы основной информации по оборудованию, которая, собственно, принимается решение. Аудит внедрения, мы можем проанализировать систему, которая у вас внедрена, насколько эффективно внедряется система автоматизированная, аудит готовности по стандарту еще тысяч, опять-таки, мы уникальная компания в России, которая единственная привела, успела, скажем так, провести международный аудит по стандарту 155 тысяч и выдать, ну, после нашей работы был выдан сертификат международный. Ну, так печальные шутки, конечно, но в истории России наверное, был первый и единственный аудит по международному стандарту. Аудит данных об отказах и аудит данных для оптимизации ТАИР. Это такая наше секретное оружие по поводу... Оптимизация. Что дальше? Опять-таки, после аудита, соответственно, мы выходим уже на проекты, и тут начинается такой жесткий консалтинг. То есть мы должны предложить проект клиенту, описать задачи проекта, план проекта, ну и, собственно, реализовать. И таких проектов типовых у нас достаточно много. Реорганизация, внедрение систем, МСИ, управление надежностью, диагностика, вклады и обучение.